Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Жуниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня тема это как быстро и навсегда избавиться от ипохондрии. И для многих из вас э, есть определенная путаница, что есть что и так далее. На самом деле все достаточно просто. Практически любые определения, такие как ВСД, невроз, кардиофобия, кардионевроз, ипохондрия, социофобия, ОКР и все остальное, это все относится к тревожным расстройствам. То есть это просто как бы некие их подвиды Или какие-то определенные ответвления И вот если мы возьмем ипохондрию Это тоже тревожное расстройство Направленность этого Это ваше переживание Беспокойство за свое физическое здоровье Связанное со страхом смерти Ипохондрия по сути Это когда человек ищет у себя Постоянно болезни Это вот так рассказывается типа Ипохондрик это тот, кто постоянно ищет у себя болезни Но все не так Человек не ищет болезни. Он воспринимает свои физические ощущения как болезнь. Это очень удобно, когда у, у человека, допустим, закололо в боку, и он воспринимает это как болезнь какую-то. Например, у него болит живот, это болезнь. То есть, вот заболел живот, это болезнь. Например, как можно сказать? У меня болит живот, а вдруг это рак желудка. У него болит голова, а вдруг это прединсультное состояние? У него сильное сердцебиение? А вдруг это начало инфаркта? Или, а вдруг у меня болезнь сердца? У него голова закружилась, и он думает, а вдруг это начало обморока? Продолжать можно бесконечно. А учитывая, что... В интернете достаточно много есть э, таких статей, где людям описывают симптомы тех или иных заболеваний. Они описываются, конечно же, всегда в комплексе. То есть у тебя должен быть набор из пяти симптомов. А у человека только один симптом. Но этого уже достаточно, чтобы считать, что у него, допустим, какая-нибудь аллергическая реакция на пыльцу. То есть у него там должны закладывать нос, чихать, слезиться глаза, а у него или просто сухость в глазах. А он просто может посчитать, а вот, сухость в глазах есть, все, значит, у меня а, как, какая-то аллергическая реакция уже есть, или еще какое-то более серьезное заболевание. Может быть, там конюктивит, или какая-нибудь глазная инфекция, там, куча же всяких заболеваний есть. И вот э, здесь мы говорим о том, что. Проблема заключается в том, как реагирует человек в ситуации неопределенности. Если у него что-то где-то закололо, заболело, зачесалось, у него где-то что-то кольнуло, то есть он испытывает определенные ощущения. То есть какие-то новые ощущения он для себя испытал, которые для него относятся к ситуации неопределенности. Что значит неопределенности? Допустим, человек просыпается с утра, у него болит голова. И для него это может быть ситуация неопределенности. То есть он не понимает, почему у него болит голова. Эта ситуация неопределенности связана с его физическим ощущением. В этой ситуации он пытается это ощущение объяснить одной пугающей причиной. Обычно это какой-то болезнью. Например, что у него там... Давление, ну, черепное, повышенное, да, или еще что-то, или гипертония, или остеохондроз То есть чем-то одним пытается объяснить. А, нужно понимать, что все в жизни происходит естественным образом вследствие совокупных причин. и а, это означает, что любое ваше ощущение в теле – это не следствие какой-то одной причины, а следствие причин совокупных. Это тысячи причин, которые в сумме совпадают и приводят к этому ощущению. Ваша задача – найти то, что оказывает влияние на тот или иной симптом. Вы можете прям весь день думать, что оказывает влияние. Ну, так, давайте возьмем такой случай. Предположим, человек проснулся с утра, у него болит голова. Вот это э, те, те случаи, с которыми я разбираюсь с клиентами. И здесь резонный вопрос, допустим. Мы должны найти минимум 10 причин, это желательно, да, которые оказали влияние. Например, что делает человек вчера или ночью? Хаком спал? Он говорит, допустим, плохо спал. Плохо спал ночью, влияет на головную боль. Дальше, погода менялась накануне? Да, Вторая, вторая причина, менялась погода накануне, такой бывало и раньше, да, такое бывало и раньше Дальше, был ли тяжелый какой-то день предыдущий и был ли он напряженный физически, морально Да, человек говорит, да, очень тяжелый был день, я сильно-сильно устал Дальше, мы говорим о вредных плючках курил ли человек, выпивал ли человек Он говорит, да, на самом деле, перед сном выкурил там пару сигарет Дальше. Есть ли у человека метеозависимость? Человек говорит, да, есть метеозависимость. Дальше. Как давно болела в прошлый раз голова? О, давно уже там. Три недели назад болела. Все три недели после этого не болела. Сегодня вот такая. Такое бывает у других людей, конечно, главная более распространенная проблема у других людей. Дальше, сколько лет человеку, насколько возраст у него, Он говорит, да, мне уже там 37 лет, это конечно тоже влияет. Дальше, есть ли какие-то проблемы, да, там э, плохое кровообращение, лишний вес есть. И так далее. Дальше, что еще было? Ну, сосредоточился на этих ощущениях, это тоже их усиливает. И, соответственно, стал переживать за эти ощущения, от чего еще больше усилилась головная боль. И вот тогда мы начинаем понимать, что вполне естественно, что он проснулся и почувствовал эту головную боль. Конечно, это не позволит человеку все остальные ситуации и симптомы воспринимать спокойно. Но это позволяет от одного симптома к другому переходя, не объяснять это одной причиной, прединсультное состояние, а находить совокупные, которые в сумме совпав, привели к этому симптому. И это позволит, наверное, 50% проблемы ипохондрии убрать. Потому что ипохондрия это та же повышенная тревожность в управлении своего физического здоровья. Второе направление, которое здесь тоже нужно прорабатывать, это то, что вы слышите вовне. Например, дядя Вася умер от инсульта. Все, опять же, ситуация неопределенности, и мы тут же считаем, ну вот Вася человек, я человек, значит со мной это может случиться тоже. Или дядя Вася 40 лет, мне почти 40 лет, значит это тоже может со мной случиться. То есть как только мы не понимаем, почему такое с человеком произошло, это создает автоматическое представление, что с нами такое может случиться. И вот в этом случае вам надо как раз обзванивать, расспрашивать, узнавать, какие причины совпали, почему так у дяди Васи произошло. Например, говорят, дядя Васи умер от инсульта в 40 лет. И вы, и вы вот так вот сразу, голова кругом, страшно, все. А ваша задача узнать поподробнее. А почему, говорят, допустим, да у дяди Васи всю жизнь проблемы с сердцем были, проблемы с сосудами. А он по врачам вообще не ходил. Он, соответственно, вел образ жизни, как обычный человек, пил, курил, выпивал, был лишний вес, ел много жирного сладкого, спортом вообще не занимался, сидящий образ жизни вел, и последние три недели еще и был в запое, и никак не мог из него выйти, организм настолько истощал, что на фоне этого всего у него так и произошло. И вы начинаете понимать, понятно, вот какие причины совпали у Дяди Васи и привели его к такой проблеме. И тогда вы начинаете понимать, что у дяди Васи и у вас ситуации разные. И тогда уже дядя Васина ситуация на вас непримирима. И, соответственно, вот страх больше уже не возникает. Потому что он возникал из-за того, что я считал, что это может повториться у меня. Понятно, что мы не во всех ситуациях можем найти причину. то есть Бывает, дядя Васю 40 лет умер, а он все делал правильно. То есть... Как так? Такое тоже бывает, у него совпали другие причины, и это тоже бывает. Например, это могут быть другие причины, связанные с здоровьем, которые мы можем даже не знать, причин, причин тысячи. Бывает даже так, что у человека, допустим, после аварии болела спина, а это на самом деле у него уже тромб отошел, из-за того, что у него травма была, он не обращался к врачу, и буквально за неделю у него произошел инсульт из-за этого, на этой почве. Или вот как говорят, он стрессовал. Но это тоже стресс он не вызывает, инсульт, вызывает именно за счет того, что организм не подготовлен к тому, что происходит какой-то выброс адреналина, например. Так вот, когда вы начинаете искать совокупные причины, почему так произошло с этим человеком с точки зрения смерти или заболевания, искать причины, почему у вас сейчас такие симптомы, то вы спокойнее и спокойнее начинаете к этим вещам относиться. И, соответственно, когда уже опять закололо в боку, вы уже понимаете совокупные причины и спокойно относитесь. То есть, многие люди, если у них закололо в боку, к этому относятся спокойно. Они говорят, ну, если будет дальше усиливаться или болеть, пойду к врачам. Да, А пока пусть вот болеть, ничего страшного. Даже так бывает. Поэтому ипохондрия – это, по сути, то, как вы воспринимаете свои симптомы, случаи неопределенности с другими людьми. И то, какие выводы вы на это делаете. Если вы делаете вывод, что у меня болезнь, или я могу заболеть, или умереть так же, как другой человек, это и есть ипохондрия. И ваше вот это желание обследоваться, сходить по врачам, сдать анализы снова и снова, это не желание ваше в чистом виде, это... Попытка заглушить страх и получить вот эту определенность в жизни. Но, к сожалению, для каждого из вас, кто знает, что у него ипохондрия, вы можете только на неделю успокоиться, а потом снова запереживать. То есть это такой бесконечный процесс. Поэтому здесь нужно работать со своим восприятием симптоматики и того, что произошло с другими людьми. Чтобы это не провоцировало страх и не делать выводы, что это... Какая-то неизлечимая болезнь. Нужно находить совокупные причины, которые совпали, чтобы воспринимать любое событие, произошедшее естественно. То есть спокойно, нейтрально или естественно. Это одно и то же. Если остались еще вопросы, напишите в комментариях. Соответственно, я все комментарии читаю. И спасибо вам за то, что досмотрели. Всем пока, друзья.